Азовский батальон военных сил Украины наносит точные удары артиллерии по позициям русской армии, находящейся в городе Мариуполь. Моменты наносения удара сняты дронами. Представляем вам эти кадры.